помощи по прошествии еще ровно одного дня после выхода данных по инфляции мы с вами продолжаем следить за тем, как реализуются те сценарии, которые мы взяли за основу последний месяц. Это сценарий тотального снижения рисковых активов и укрепления позиции американского доллара. Сейчас индекс доллара котируется в районе 109,70. Я почти не сомневаюсь, друзья, что до конца текущей торговой сессии мы увидим тест уровня 110 пунктов и впоследствии пойдем еще выше. Резонанс выхода последнего отчета по инфляции очень существенен. Соответственно, если ФРС, опять же, ориентируясь на эти цифры, решит пойти дальше, то на заседании 21 сентября будет обсуждаться уже вопрос повышения процентной ставки не на 75 базисных пунктов, как мы ожидали ранее, а сразу на 1%, то есть на 100 байсных пунктов. И, судя по всему, этот сценарий станет наиболее вероятным, потому что раз ФРС заботится о ценовой стабильности, это неоднократно было уже отмечено, это ключевая цель возвращения инфляции к целевому уровню 2%. Если ФРС намерен любой ценой добиться эффекта замедления инфляции, то, конечно же, ему нужно занимать более проактивную позицию, даже более проактивную, чем ту, которую он занял уже практически год назад. Но есть то, что есть. Условия меняются, и Федрезерву как адаптивному регулятору нужно, конечно же, под эти условия подстраиваться. Никто не знал, друзья, что базовая инфляция скакнет сразу с 5,9 до процентов. Даже мы фанатично настроенные покупатели доллара, но ну, я позволил себе так сформулировать это, потому что я себя отношу, к. Мы знаем, что среди вас тоже есть много тех, кто также верит в рост курса американского доллара. Даже мы с вами рассчитывали на то, что базовая инфляция может вывести на 0,2%, но 0,4% это, конечно же, круто. Это доказывает тот факт, что очень много системных проблем в американской экономике. Это подтверждает тот факт, что растут практически все категории товаров, и что с этой проблемой нужно что-то делать, потому что э, прежние темпы повышения процентной ставки и действия регулятора, они пока должного эффекта не э, приносят. Поэтому, друзья, сегодня на повестке экономического календаря у нас несколько релизов еще по штатам, в 12.30 по GMT данные по ручным продажам в США и первичным заявкам на пособие по безработице. Безусловно, дождемся этих отчетов, я надеюсь, то что они дополнительно позволит нам прояснить ситуацию в американской экономике. Но это лишь фундамент, который будет идти прицепом, потому что мы, наверное, перед заседанием американского регулятора, перед 21 сентября уже все знаем, все получили, все услышали, все увидели. Все, что было нужно, чтобы убедиться в том, что только одна дорога у доллара сейчас – это движение вверх. Потому что мы настраиваемся уже на повышение ставки не на 75 базисных пунктов, а на 100 базисных пунктов, как я отметил в начале своего выступления. Повторю, друзья, индекс доллара сейчас находится чуть ниже 110 пунктов. Нужно пробивать это психологическое сопротивление и закрепляться выше. Цель даже не максимум, это довольно скромная цель. То, что мы уйдем выше 110 еще до заседания американского регулятора. И, на мой взгляд, этому также будет способствовать продолжающийся рост доходности американских облигаций. Десятилетний трежер сейчас котируется на отметке 3,42%. Двухлетние облигации, пятилетние облигации торгуются еще выше, подстегивая вот это вот ралли торговли долларом на ожиданиях мощного повышения процентной ставки американским регулятором. Золото 1690 долларов за тройскую лунцию в моменте. Мы ждали пробоя 1700. Это произошло. Всех вас поздравляю, друзья. У нас было золото еще. Сделка, которая приносила прибыль, но на фоне того, как отработали прочие идеи, золото отставало. Я вот смотрел, как быстро пойдет уровень 1700 долларов за тройскую унцию. Он пал, и дорога открыта уже на движение в район 1650 долларов за тройскую унцию. Друзья, настолько предсказуемыми, как сейчас, тренды не будут еще долго. Поэтому, если вы мешкаете, не торгуете, поверьте, спустя какое-то время, когда вы увидите пару евро-доллар на отметке 0,97, золото на отметке 1650, винить нужно будет только себя, что вы оставили эти возможности неиспользованными. Но я надеюсь, что среди вас нет таких, кто смотрит на происходящее, понимает фундаментальный фонд, слушает в том числе и меня того, кто обрисовывает конкретные движения по финансовым инструментам. И надеюсь, то, что этого всего достаточно, чтобы вы все-таки не сидели на заборе, а предпринимали какие-то конкретные действия. Европейская валюта 1, точнее 0,9960 сейчас в моменте. Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйн, которое состоялось накануне. Цель этого выступления – обозначить меры, благодаря которым удастся предотвратить еще больше рост тарифов и стоимости углеводородов на внутреннем рынке. Но эти меры и ее речь не привнесла какого-то энтузиазма. Опять же на рынок, потому что евро как снижался, так и продолжает снижаться. А вот данные по промышленному производству, которые вышли вчера по еврозоне. Еще один слабый отчет, спад промышленного производства на 2,3%. Прогноз был предполагал снижение всего лишь на 1%. Но еще один слабый релиз доказывает именно проблемы именно промышленного сектора европейской экономики. Об этом мы ранее уже говорили, две недели назад, или даже неделю назад, когда разбирали, индексы PMI промышленного сектора Германии и еврозоны в целом. Поэтому, в принципе, картина понятная и вопросов нет к этой статистике. Евро сейчас не за что зацепиться, чтобы восстановить свои позиции, поэтому здесь просто ждем европейскую валюту еще ниже и зарабатываем на этом легком, простом, предсказуемом нисходящем тренде. По фунту такая же картина, 1.1531 сейчас, цели 1.13, это мой целевой ориентир, Wells Fargo рекомендует шортить фонд с сериями 1.12, City 1.11 и дальше всех пошли в они ждут паритеты и по этому дуэту активов. Вчерашний отчет по инфляции немного обнадежил покупателей, потому что было зафиксировано снижение по итогам августа индекса потребительских цен с 10.1% до 9.9%. Но, друзья, базовая инфляция ведь выросла, а это важнее всего. Банк Англии на следующей неделе соберется на заседании повысить ставку, это решенный вопрос. Но я думаю, что на этом на фоне фунт не вырастет, потому что э, те действия, которые предпринимают британские регуляторы в последние месяцы, они не принесли должного эффекта результата. А по мнению экспертов, они как раз и спровоцировали э, сползание более быстрое британской экономики в рецессию. Я думаю, что повышение ставки в текущих условиях, когда меры вообще по контролю инфляции не работают, это может быть в отношении британского регулятора неправильная мера. Ну, опять же, кто это такой, чтобы диктовать монетарную политику британскому регулятору? Видимо, им Лучше знать, как и что нужно делать. Я не верю в рост фунта и думаю, что британская валюта останется под давлением, как и все рисковые инструменты. И по другим финансовым инструментам, активам S&P 3967 пунктов, ждем цель прежняя 3800. Биткоин 20 тысяч, ждем снижения в районе 18 тысяч. Рынок нефти в районе 94 долларов за баррель, фон неоднозначный, пока что вне сделок, даже не хочу и озвучивать какие-то фундаментальные возможности, новостной фон, потому что есть факторы и за покупку, и против покупки, и на таком рынке я обычно не проявляю торговую активность, вам рекомендую пока в него не лезть. На этом все, большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии, всем пока.